Всем привет, и с вами на связи Олег Факеев. Сегодня я расскажу, как понять теорию относительности за 100 рублей. Не верите, что такое возможно? А зря. Такое возможно. Итак, слушаем, как такое может быть. Я уже рассказывал вам про издательство «Де Агостини» в выпуске математических книг. Вот одна из книг серии «Мир математики» номер 24 «Украшение случайности и теории вероятностей». Как я уже говорил, эти книги привезли меня неоднозначное впечатление, но тем не менее я их дочитываю, те, которые приобрел, и вы, вероятно, видели мои отзывы. А теперь перейдем к новой серии. Новая серия Д. Агастини посвящена величайшим теориям мира, которые объясняют его устройство. И сейчас, коротенько, благодаря тому, что первая книга рекламная, стоит всего 99 рублей, мы посмотрим на то, а из чего состоит эта серия, и стоит ли ее, в принципе, покупать. Вероятно, я бы даже не купил эту книгу, если бы не увидел, что новинка, первый выпуск, стоит всего 99 рублей. Надо сказать, что серия из книги «Мир математики», ага, тут нет ценника, последняя я покупал рублей по 270. Итак, первая книжка про... Альберт Эйнштейн и его «Теория относительности». Том номер один. «Теория относительности». Мне понравились вот эти заголовки. «Пространство – это вопрос времени». А почему они мне понравились? Потому что наоборот есть анонс следующего здания по Ньютону «Закон семерного тяготения». И мы видим, что здесь написано «Самая притягательная сила природы». Ну, то есть, кто-то там с таким юмором нашелся. Гейзенберг «Принцип неопределенности». Существует ли мир, если на него никто не смотрит? В общем, может быть, к издательству этой серии подошли лучше, чем к предыдущей про математику. Итак, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Наука, величайшая теории гениальная идея, объясняющая устройство мира. Если я вдруг пропущу выпуск, я могу заказать его на этом сайте. Мы можем подписаться... Вконтакте и Твиттере и Фейсбуке на дегастине можем зайти на их сайт и здесь да вот еще Шредингер что не написано на волне вселенной да квантовые парадоксы и мы видим вот предполагаемый набор этих книг давайте их сейчас посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 17, 17, 19, 20, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 книжек. Если бы они были по 100 рублей, вы бы заплатили 2700 рублей. Но они будут рублей по 300. Это означает, что вы заплатите в 3 раза дороже. И это будет примерно 2700 умножить на 3. Это будет 6800. 8100 для того, чтобы познать все эти теории. Интересны они или нет? Давайте Пробежимся вкратце. Так, настраиваюсь. Шрезнего квартовый парадокс. Прочитал бы с удовольствием. Квантовая электродинамика. Ну, немножко далеко от меня, но тоже интересно. Закон Архимеда. Целую книгу Закона Архимеда должны про Архимеда в ней сказать еще что-нибудь. Гаусс, теория чисел. Ну, это точно интересно, но частично эти вопросы были освещены в серии Мир математики. Галилей, научный метод. Пока непонятно что. Мари Кюри, радиоактивность. Занятно. План квантовой теории. Вот это мне очень интересно. Дифференциальное числение Лебница. Примерно так же, как и Гаусс и теория чисел. Про Лебница они рассказали в мире математики, и будет просто обидно, если они скопируют оттуда и вставят сюда. Лаплас небесная механика. Частично с Галилеем пересекалась опять в мире математики. Но думаю, что должен сказать больше. Евклид геометрия. Вот это да. Тьюринг компьютерной науки. Точно нужно брать. Коперник гелиоцентрическая Вселенная. Гедель теорема не Даже не знаю, что такое. Интересно заглянуть. Теорема Ферма. Опять же, один из выпусков мира математики был посвящен теореме Ферма. И поэтому большой вопрос, а что они рассказывают здесь? Если копипаст, то это будет точно обидно. Фарадей электромагнитная индукция. Эйлер, математический анализ, был в мире математики. Больцман, статистическая термодинамика, ну, далеко немножко от моих интересов. Дальтон, атомная теория, интересно. Резерфорд, ведроатом, интересно. Вот здесь вот у нас такой ферми, так, Ни хрена не вижу, только так вот. Ядерная энергия, да, Максвелл, объединение электричества и, и, и чего-то там. И магнетизма. Бор, квантовая модель атома занятна. Пифагор, теорема Пифагора. Опять частично была раскрыта в мире математики. Хаббл, расширяющаяся Вселенная, интересует лозе, современная химия. Ну, далек от химии. Кантер бесконечность математики занятна. И Кельвин классическая теория. Ну, видимо, температура или еще что-нибудь. Итак, вот. Вот тот набор, на который мы должны выкинуть 8000 рублей. А полезно будет или нет, мы сможем узнать только тогда, когда прочитаем первую книгу из этой серии. Я предполагаю примерно следующее. Я сейчас скрою эту книжку и прочитаю ее за новогодние каникулы. И если она по стилю духу будет похожа миру математики, я вам об этом обязательно расскажу. Это означает, что эти книги надо брать с большой аккуратностью иначе вы рискуете остаться неудовлетворенным, ибо в ней страниц всего там 200-250, стоить она будет потом 300 рублей, значит, рубль за страничку. И несмотря на, что книги, несмотря на то, что книги эти неплохие, я считаю, что их розничная цена не соответствует качеству этого издательства. Но если для вас вопрос цены не главный, а вам важно максимально быстро и лениво изучить их. Лениво почему? Потому что идете и покупаете в любом газетном ларьке эту книжку, не надо читать кучу научной литературы, то тогда, конечно, это выбор для вас. Берите, читайте и развивайтесь. Как ожидалось, вторая книга 99 рублей уже не стоит. Итак, Эйнштейн оказался самым дешевым. а Ньютон «Закон всемирного вышел по 250 рублей. В общем, так я примерно и предполагал. Начинаем с теории относительности, вперед к знаниям, и знания тоже относительны.